Всем привет! Ну что ж, сегодня мы будем разбирать 72 главу. Это Хендриксон. Много людей спрашивало и интересовалось, как вообще проходить, кем лучше проходить, что вообще происходит там. Ну, давайте по порядку. Что ж, мы находимся в повторе битвы, потому что я уже проходил. Этот квест. Каждый. Ну, полностью все, все закрыто же у меня. Поэтому будем через повтор битвы. Больше не человек. Что у нас здесь? Здесь у нас Хендриксон должен быть... Да, уже красный демон. Что у него за пассивки вообще? Пассивка увеличивает на 2 использования умений. То есть он будет 3 раза шандарахать. Далее уникальность. Это при контратаках на 50% получаемый урон снижается. И... Естественно, самое неприятное для многих, может показаться, это уникальность, которая уменьшает получаемый от суперприемов урон. То есть его шотнуть в принципе можно, но не так, чтобы уж прям получилось. Так, давайте посмотрим, какую команду здесь я вам порекомендую. Так как красный персонаж, мы будем использовать команду следующего типа. Вместо гаутера... Гаутер нам здесь не нужен, в принципе. Почему? Потому что вряд ли он у вас есть. Хотя, если он у вас есть, то можно будет его использовать. Мы используем персонажа, которые требуется. То есть, мы используем сейчас зеленого Мелиудаса. Одеваем его на защиту и ХП. Экипировка, обменять. Вот с гаутера как раз и оденем. Что у нас по хп получается? 66 тысяч. Так, а если ему еще дать его дополнительно 70 тысяч хп. В принципе, достаточно. В принципе, достаточно. Но использовать моего особо не будем. Мы будем использовать все-таки нашего слейдера. И он Можно бы второй вариант пройти вместе с Мелюдесом, но чуть позже. Давайте посмотрим, что вообще из себя представляет босс. Пока загрузка, хотелось бы напомнить, что внизу в описании есть ссылка на группу, в которой я выкладываю свои посты с гайдиками и многим еще другим. Ссылка в описании, вступайте, смотрите, что у нас там. Ну что ж, вот у нас наш Хендриксон, сколько у него хп? Хп 216 тысяч, то есть... Как мы будем сейчас работать? Мы будем работать следующим образом. Мы будем использовать либо слайдера, либо мы будем использовать и Ерихон, и слайдера. Скорее вот так вот и будем использовать. Почему? Потому что я, скорее всего, буду копить, как и всегда, нашу Ерихон. Как мы видим, одна большая часть, в общем, хп у него отлетела только так. Одна часть отлетела быстренько-быстренько. Что ж, урона от него не так много на самом деле. Как мы видим, в принципе, не так много вообще. Что мы должны сейчас сделать? Должны его сейчас, в принципе, дарить. Что мы будем делать? Ну, В принципе, у нас другого выбора как бы и нет. Просто хреначить его флейдером. А у нас больше вариантов-то никаких. Уже примерно половина хп у него. Он не снимает с себя, в принципе, ни одно из окаменений. Но, в принципе, нам и не надо. Нам и не надо его станет. Зачем нам его станет? Так, что мы делаем сейчас? Мы отхиливаемся. Потому что почему? Потому что нам нужно. Потом атакуем нашего Хендриксона с помощью... Ну да, с помощью Иерихон. Пусть будет и Ерихон. Можно было бы его, в принципе, застанет, но зачем? Зачем его станет, если мы, в принципе, и так переживем его атаки? Не так уж и сильно он бьется. По крайней мере, на этих стадиях. Далее. Используем что? Ульта. И Ерихон, и Ерихон. В принципе, не так уж и много времени занимает прохождение данного босса. С помощью Мелиудеса вообще вы быстро пройдете его. Но если у вас Мелиудес нет, а у вас его, скорее всего, не будет, потому что вы, э, многие, не пытались его получать. Да и я рекомендовал вам не пробовать его выпивать, потому что он не такой имбовый персонаж. Вы просто берете и... <с> В принципе, мы сейчас его шотнем. Вы просто берете и проходите с, вместе с ИЕ Вот вам, кстати, 145 тысяч крита по красному. Нормально. Очень нормально. Мы ее разогнали, и, в принципе, все отлично. Пойдем дальше. Посмотрим, кто у нас следующим противником будет. Следующим противником у нас должен быть, если я правильно помню, Синий. Давай посмотрим. Да, пропускаю. Нет, зеленый. Ну что, зеленый, в принципе, тоже неплохо. Если я правильно помню, здесь... Да. Только... Только Мелиудес и нужен. В принципе. А, еще Элизабет. Забыл. Элизабет сейчас поставим. Где-то у нас... Вот она. Ставим Элизабет. На отхил ее ставим. Ставим ей дополнительного персонажа. Все. В принципе, вот такая команда. Изи пройдем. Как будем проходить? Сейчас посмотрим, какие карты у нас будут, такими будем проходить. В принципе, как обычно, я буду, скорее всего, накапливать и Е или Хон, потому что это моя любимая стратегия. Но, в принципе, если у нас будет возможность использовать контратаку третьего уровня или второго, и ХП у него будет мало, можно будет использовать и ее. Так, атака, атака э, и вот так. В принципе, урона от Иелиху он здесь более чем достаточно. Как мы видим, 55 тысяч просто из ниоткуда полетело. Это отлично. В принципе, бьет он не так сильно еще. На 60 уровнях даже не так сильно получается, что он пробивает. Далее мы берем, используем это. Делаем таким образом. Ну и пусть будет у нас два урона от нашего Мелиудаса. Урона от Мелиудаса не так много, как от Иерихон, но все равно, почему нет. Так, как мы видели, он нам сделал следующее. Нельзя отхиливаться, но мы-то с, гал... с нашим... Как тебя зовут блин? ха, -ха хингом. Мы легко отхилимся. Далее делаем вот таким образом. И... Да. И уже можно посмотреть, что получится из этого. Отхилились. Поставили в стойку. Сейчас он ударит по... Ага, понятно, по елехон ударил. Ну ладно. В таком случае урона будет не так много, как я предполагал. Ну ладно, ничего страшного. Что данный босс вообще имеет по его пассивкам по пассивкам он имеет следующее на него уже не работают эффекты контроля если я правильно помню да. не работают эффекты контроля на следующий ход он их просто снимает поэтому мы берем просто урон наносим ему в принципе от нас ничего больше это и не нужно посмотрим сколько урона нанесет тысяч не так много у нас Иерихон наносит 14 тысяч обычным скиллом своим. Так, вот таким вот образом. Таким вот образом. Так, наносим урон таким. Таким. И вот таким образом. Посмотрим, в кого он будет ультовать. На самом деле, интересно это. Если он будет ультовать в Иерихон мы будем убивать его с контратаки с помощью Мелиудеса если он утачить будет против нашей и и он этого не сделал замечательно в таком случае мы добьем его с помощью ульты нашей и вряд ли он да не пробьет не пробил не пробил так отхил на всякий случай сколько мне кстати 77% мало. мало, Нельзя критовать. Не получится. Поэтому ну давайте попробуем. Попробуем вот таким образом. Хотя бы чуть-чуть повысим шанс крит-атаки. Также отхилимся, потому что что-то как-то у нас по хп сильно просело мы. И вот в принципе мы кританули 196 тысяч крита вылетело. Пройти в принципе легко. Можно и в соло было пройти... Синего, в принципе, можно пройти в соло с помощью зеленого мелиудаса. Не с первой попытки, конечно, у вас это получится, но пройти можно. А зеленого вряд ли у вас получится. С помощью вашего... Так... С помощью вашего одного миллиудоса только. Так, здесь у нас что мы видим? Требуется мелиудос эти персонажи еще требуются. Диана требуется? Диана не требуется. Отлично. В таком случае мы будем использовать вот такую команду. Что мы здесь должны вообще понимать? Понимать мы должны следующее. Противник. Наш синий. Все пассивки у него такие же. Но он вообще не встремчим к эффектам. То есть, наш Иерихон будет наносить урона не так уж и много, Потому что нанести кровотечение уже на него нельзя будет. В прошлой версии его еще можно было наносить кровотечение. После этого урона то и Ерихон был достаточно большой. Но нам это не мешает. Нам это не мешает. Мы сейчас быстро его убьем. Убьем его быстро почему? Потому что у нас есть два зеленых персонажа и еще отхил. Пассивный и активный. Поэтому нам будет просто шикарно. Просто шикарно проходить данного босса. Так, давайте посмотрим, что у него по хп. По-моему, у него около 300 тысяч должно быть. 225 тысяч. Не так много, на самом деле. Я ожидал побольше. Вот, в принципе, смотрите, что у нас получается. То, что должно нанести было кровотечение, не нанесло кровотечение из-за уникальности. Но урона от нее все равно у нас много. Наша Иерихон достаточно сильный персонаж. В игре вообще, в принципе. Поэтому, поэтому все отлично. Урона он относит нам вообще мало. Как мы видим. Уникальность нам восполнила почти полностью все, что он нам снес. Давайте будем крит шанс повышать у Иерихон. Раз уж нам игра позволяет... Будем радоваться своей жизни. Как мы видим, уже почти пол хп у нашего босса нет. И у нас уже ульта готова. Ульту сейчас прям использовать мы не будем. Мы будем использовать ее после того, как еще немножечко крельчанс подымем. Хотя можно, в принципе, посмотреть, сколько у меня вообще крельчанс сейчас. Криль шанс у меня, наверное, процентов 70. 87 процентов. Ну, на самом деле мало. На самом деле, мало не добьем. Поэтому, что мы делаем? Мы урон, урон, отхил. Пусть будет отхил. Таким вот образом, мы чуть-чуть наносим урона, уже пол хп у босса, и выживаем. Он не убьет ни одного из наших персонажей, но ограничит восстановление. В принципе нам это вообще не страшно и наносит урон он когда маловато будет для того чтобы быть боссом так что мы делаем дальше наносим урон наносим урон у нас нет пока что карточек и а а с вероятностью 87 нам как-то критовать вряд ли получится с моей удачей особенно хотя вот сейчас вот можно будет уже использовать 3 ульты я думаю что мы за эти три ульты убьем его сейчас посмотрим ульта первая ульта вторая ульта третья полетели посмотрим первая ульта 22 тысячи вторая ульта 24 тысячи третья ульта 285 тысяч, можно было даже не использовать другие ульты. Но, как вы видите, в принципе, и Елихон здесь тащит. Тащит прям вообще. Что ж, вот такой вот у нас разборчик босса. Вы можете потестить его, каким образом вы захотите его проходить. Это уже ваше, в принципе, дело. Я вам сейчас только покажу последнего босса с прохождения с помощью гаутера. Ставим Гаутером где-то у нас тут, ставим Гаутером назначить, ставим ему нашего, пусть будет слейдера, меняем местами, меняем местами и смотрим, что у нас получается. Почему? Потому что мне интересно самому посмотреть, как оно будет вообще работать. Гаутер это топ-1 персонаж вообще в игре, поэтому... Люди, которые еще не прошли Хендриксон, но уже имеют гаутера, в принципе, я думаю, вы очень и очень быстро должны будете его пройти. Так, что у нас здесь вообще творится? Используем на Иерихон, естественно, и используем ее умение. Посмотрим, сколько урона она нанесет буквально за один ход. Бац, 21 тысяча и плюс 64 тысячи. Смотрите, за буквально один ход мы нанесли уже почти одну треть урона по его шкале ХП. Достаточно сильно. Очень сильно, я бы сказал даже. Так, отмена восстановления. Нам, в принципе, это не важно. Мы будем сейчас быстренько-быстренько проходить его. Пытаться. Вот так вот сделаем. Посмотрим, что у нас дальше будет. Так, 16 тысяч, 11 тысяч, нормально, нормально. Он немножечко отхиливается, но это уже его проблема, потому что, потому что, потому что. Он бьет больше по гаутеру, но ничего страшного. Зато, зато он, наш гаутер, отвлекает нашего противника. Что у нас по Кричанцу? шансу? 4, 77 процентов. 87, 97 и ульта. Да. Посмотрим, сможем ли мы с помощью буквально четырех ходов убить нашего босса. А вот смотрите как мы смогли. То есть вот таким вот образом вы быстро можете пройти. Если у вас есть гаутер, есть и ерихон, вы можете вот так вот быстро-быстро буквально четыре хода потратить на то, чтобы пройти. Что можно сказать? Босс легкий. Босс легкий, относительно легкий, если сравнивать с последними боссами, которые появились по сюжетке. Вот таким образом вы можете его пройти, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам помогло. С вами был, как всегда, Макс. До новых встреч. Пока!